Привет. Алло, Михаил Михайлович. Да. Вас беспокоит Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне Владимир Михайлович Богданов дал ваш телефон. дело. руководство наше... В очередной раз потребовал рапорт относительно того, что у нас прошло не так в Томске. В счастье, седьмой устава ООН.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 специальной военной операции. My name is Daniel Rohr. I'm the director of Navalny, which I was just informed won the Audience Choice Award for the entire Sundance Film Festival. Okay, so Alexei, I want to talk about something that we sort of touched on this morning. And you might hate this, but I really want you to think about it.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 два абзаца объяснения, потому что мне нужно, чему у нас ничего не получилось, что нужно, почему было плохо, и что нужно сделать, чтобы хорошо. Ну, вот это вот я просто себе задавал, уже вот, не один раз, кстати. Где у него, mm. в каком месте его тела могли быть следы, которые они обнаружили? Исследовали тело, но они они там по скорее всего работают тело. И замывали, мыли непосредственно еще у нас в больнице, наверняка. Все, договорились. Добро. Удачи, пока. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, I, I think you'll be president, cool. seriously, <laughs> after this. Navalny would be so thrilled if he knew he won the People's Choice Award, the Audience Award. And so that's why this honor resonates specifically. Maria, what do you have to say as we have this great honor? Well, this is all great news, and thank you very much for uh, voting for this film. Where you, you guys have done a huge uh, job, and now we even have a bigger thing uh, to do in front of us. We all together need to make sure that Alexei Navalny is freed from, uh, from the prison as soon as possible. Поэтому бездействовать не надо.